Криминалистика в 21 веке. Архитектура. Какие сейчас тренды? Я знаю, куда пойти работать. Всем привет! В эфире Универ а в студии Галия Гельфанова. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась презентация стипендиальной программы имени Елены Чернобровкиной. Ее учредила для студентов-журналистов Казанского федерального университета интернет-газета «Бизнес онлайн». 20 апреля в Институте экономики Казанского федерального университета прошла молодежная антиконференция «Макс Фест» 2023. Подробнее в сюжете.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 В главном здании Казанского федерального университета прошло заседание «Круглого стола», посвященное криминалистическому сопровождению следственных действий. О том, как прошло обсуждение, смотрите в следующем сюжете.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 В Институте дизайна и пространственных искусств прошла международная научно-практическая конференция. Подробнее расскажет наш корреспондент Виктория Сухих.